Всем здрасте, меня зовут Ксения Таран я эксперт по индивидуальному брендингу. Да, не личному, не персональному, а именно индивидуальному брендингу. На это есть причины и вот одна из них. Это мое слово идентификатор. Что это такое и зачем это нужно, расскажу в другом видео, ссылка будет где-то либо в верхнем углу, либо в описании к этому видео. По моей методике, индивидуальный бренд – это маркетинговый инструмент, который четко отображает конкретную личность, а также детали жизни этого человека и его экспертность, что в результате приводит к ключевому действию у отдельно взятых людей или масс наблюдавших за этим человеком. А также это приводит к повышению лояльности у целевой аудитории, соответственно, повышению среднего чека и дохода человека или компании в целом. Звучит, возможно, сложновато, но раз ты смотришь это видео, значит тебя интересует не только развлекательный контент и сериальчики, и ты точно хочешь развиваться, и ты точно умнее многих и понимаешь, что личный бренд необходимо качать, но встает вопрос, а как это сделать-то? А то все говорят, говорят, а конкретики нет. Подписывайся на этот аккаунт, для меня это будет сигналом о том, что мои видео тебе полезны и я продолжу снимать и выкладывать тот контент, который поможет тебе создать сильный индивидуальный бренд и даже монетизировать его. Но вернемся к нашим баранам. Личный бренд это не раскрученный профиль в инстаграм, ютуб или любой другой социальной сети. Это не написать и выпустить книгу, это в первую очередь сам человек. Возможно, ты слышала или слышал фразу про то, как якобы личный бренд это то, что о тебе говорят, когда ты выходишь из комнаты. Ты все еще в это веришь? Естественно, я не единожды слышала эту заезженную фразу. Но давай на чистоту. Все люди эгоисты и думают о себе, и о своих проблемах и всем на свете скорее всего плевать. Людей на минуточку больше семи миллиардов на земле. обо всех, если говорить язык сотрется, но ну, или не только говорить. Никто и не вспомнит о том, кто вышел, даже не вспомнит не то, чтобы говорить, надо еще хорошенько так постараться, чтобы об этом самом покинувшем комнату вообще вспомнили и обратили внимание на его отсутствие. Вызвать желание кого-то думать о себе, а уж тем более говорить это большой труд, плоды которого можно монетизировать. Ставь лайк, если согласна или согласен, ну или дизлайк, если у тебя, конечно же, другое мнение, которое ты можешь, кстати, озвучить в комментариях. А если, например, тебя и не было в комнате, и, соответственно, покинуть ее, ну, вообще не представлялось возможным? Ковид, знаете ли, пандемия? На самом деле это очень хороший признак, то, что тобой и не пахло в комнате, а о тебе говорят. А потом в какой-то момент до тебя доходит эта информация об этой ситуации, хотя ты вообще не в курсе, что кто-то там собирался и что кого-то там вспоминали. Ну да, я согласна, лучше один раз привести настоящий живой пример. Вот кусочек диалога из моего директа. Мы в Москве встречались, и я помню, что девчонки тебя обсуждали, я говорю, дайте хоть посмотреть. Они говорили, вот, типа, девушка, которая забрала Алину Тейлинг, потому что стоматолога ты разбирала. И это все обсуждалось, и говорили, вот, к ней приходят люди. Вот я следила, у меня было там 700 подписок. Я в общем могу ошибаться с цифрами, но я помню, что люди следили, как тебе, от блогеров, которые тебя репостят, приходят люди. Заранее оглашу, что материалы выложены и озвучены с разрешения второй стороны в переписке. К слову, с этой девушкой с чудным именем Маргарита я не была знакома, пока не случился тот самый мастер-майн, про который я даже и не знала. Он происходил в другом городе, в Москве. Я на тот момент была в Ялте. Как ты могла или мог догадаться, я узнала вообще про это мероприятие от нее. «Ну что, посыпалась покрывшаяся плесенью убеждению?» Ну слава тебе, Господи. Люблю, когда включается логика и человек готов мыслить конструктивно. Напиши, что думаешь обо всем об этом в комментариях. Ну и в заключение, если тебе интересна тема личного бренда и все эти штуки про лайк, колокольчик, подписку, ты наверняка в курсе. Just дует, пожалуйста.